Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим универсальный соус, который подходит ко всем блюдам, к овощным, к рыбным, к мясным. Для этого нам понадобится соевый соус, уксус рисовый, мед, имбирь, кунжут, горчица, чеснок, зеленый лук, масло растительное, крахмал. На сухой сковороде обжариваем семена кунжута. До румянного цвета. Обжариваем на среднем огне. В стакане блендера смешиваем соевый соус, рисовый уксус, мед, имбирь, кунжут, горчицу, чеснок и масло с крахмалом. Все измельчаем блендером до однородной массы. получившуюся массу выливаем к нашему кунжуту и на медленном огне до загустения подогреваем постоянно помешиваем чтобы не пригорел. только наш соус закипел выключаем плиту добавляем зеленый лук и хорошо перемешиваем наш соус готов, Приятного аппетита!